Национальная федерация по любому, по любому олимпийскому виду спорта в Украине, вот она существует как бы сама по себе, что-то там визируя, что-то там пытаясь там создать. Непосредственно соревновательным процессом на самом высоком уровне международных соревнований занимается наше министерство спорта, которое утверждает календарь этих соревнований, утверждает нормативы, утверждает количество, утверждает именно те соревнования, которые пройдут, сколько в них будет принимать участие людей и так далее. Ну, то есть вроде бы как бы это хочет бы федерация достичь да, чего-то на этом международном уровне, да? но все решит министерство. Вроде бы министерство тоже выполняет функцию правильную, поскольку заботится о имидже стране на международном арене в этом конкретном виде спорта. Но тем не менее министерство берет на себя... Задачу полностью в каждом конкретном виде спорта принять правильное решение, управлять полностью всем процессом. Да? Потом у, этой, у этого вида спорта, у этой национальной федерации есть какие-то отделения в ДЮ США или какие-то спортивные клубы по всей Украине. Если, если это спортивные клубы частные, это вообще прекрасно, тут как бы все просто, потому что они частные, они, с ними все понятно, что куда э, соприкасается, и как раз они непосредственно в контакт с федерацией вступают. Но если это ДЮ США, которые подчиняются непосредственным городским или областным управлениям э, молодежи и спорта, вот, то тогда они абс абсолютно не связаны с федерацией. Они вообще живут сами по себе в своем мире. Там, да? Вот, да, они как бы работают по каким-то соревнованиям. Если это игровой вид спорта, то они даже не могут выставить команду на чемпионат Украины. Потому что, это в США это не может сделать. Может только, только как это, готовить спортсменов, но никак не участвовать в соревнованиях. Вот иметь в виду получить на это финансирование какое-то. Фактически они это сделать могут, но получить на это государственное финансирование или не государственное а местное бюджет они не могут. Роль федерации в этом процессе вот развитие каждого конкретного вида спорта в стране, какая-то непонятная. При том, что на самом деле вроде бы федерация в этом больше заинтересована. И вот и задача перевернуть это, эту систему наоборот. Видископ спортивное видео.